тебе интересно получать высокий пассивный доход. Хочешь ли быть в тренде и зарабатывать криптовалюту? Если да, то попробуй криптотап-браузер. Первый в мире веб-браузер для майнинга с интегрированным майнинг-алгоритмом и системой вознаграждений, позволяющий зарабатывать биткоины, пока вы просто пользуетесь браузером. CryptoTab-браузер имеет такой же интерфейс и функции, как всем привычный Google Chrome. Он будет удобен и понятен в использовании каждому. Встроенный в браузер майнинг-алгоритм — Благодаря оптимизациям позволяет получать до 8 раз больше дохода, чем майнинг в Google Chrome. Это самый простой и эффективный способ начать получать доход с майнинга без каких-либо затрат. Приглашайте новых пользователей использовать CryptoTab-браузер по вашей персональной ссылке и получайте процент от объема их майнинга и майнинга тех, кого пригласят они. Реферальная система включает в себя до 10 уровней пользователей, что позволяет вам получать по-настоящему высокий пассивный доход. Установи CryptoTab-браузер на свой компьютер и начни зарабатывать прямо сейчас. Стабильный заработок и гарантированные выплаты в биткоинах каждый день. Присоединяйся!